Соберем тебе кота. Вот есть хвост, тут голова. Не хватает лап и тела. Я еще усы хотела. Лапки-лапки. Их четыре. Спрятаны по всей квартире. Вот одна, вторая, третья. А кто четвертую заметил? О, я вижу! Из-под тапка сейчас достанем каталапку. Где же туловище прячут? М -м, вот подкова на удачу. Здесь я вижу домино. Где же спрятано оно? Ой, так вот же, под подушкой, рядом с денежной лягушкой. Только где тут вверх, где низ? Ох, попробуй разберись. Стоп, А мы поищем шею. Я ж туда голову приклею. Вот она, О все в порядке. Крепим мордочку и лапки. А сюда приставим хвост. О, как влитой на место в роз. Так, я ж еще усы хотела, но искать их здесь не дело. Тонкие, нет не найдем. Адресуем их потом.